В инжиниринговом центре КФУ прошел съезд предпринимателей города и районов Инакам. Организаторами выступили исполнительный комитет города Набережной Челны, Камского инновационного территориально-производственного кластера Инакам, машиностроительного кластера Татарстана и торгово-промышленной палаты Набережных Челнов при поддержке правительства республики. На съезде были озвучены вопросы и перспективы развития в сфере малого и среднего предпринимательства Набережных Челнов, как территории, опережающего социально-экономическое развитие. Участники обсудили стратегию Автограда 2030 в части приоритетных направлений. Далее на пленарном заседании наградили победителей конкурса ⁇ «Молодой предприниматель ⁇ число которых вошла команда интерактивной системы во главе с аспирантом Набережно-Телнинского института КФУ Ленаром Юсуповым. Также на съезде работали шесть круглых столов по разным темам. В ходе обсуждения были сформированы предложения для включения в резолюцию, которые успешно приняли на итоговом заседании съезда. Аделя Шемилова, Катерина Ботинкова, Ренат Галюдинов, Универньюз.